Для занятия спортом и здоровым образом жизни в совхозе имени Ленина есть все условия. Чтобы спортом могли заниматься целыми семьями, ЗАО совхоз имени Ленина создала дочернее предприятие и возложило на него социальные вопросы. 26 февраля 2022 года при поддержке оператора фитнеса «Люби фитнес» Культурный центр и профсоюзная организация ЗАО организовали спортивные состязания «Папа, мама, я. Конькобежная семья», которые прошли на совхозном катке. В 11 часов на построение вышли 4 семьи. Они разыграли ценные призы. Забегая вперед, скажу, что награды достались всем, и все остались очень довольны. Вот как это было. Цель победить и надежды победить. Так. А какой секрет есть, чтобы победить? Не знаю. <р Kwang> кричалка. <р prosecutor> наша кричалка Наша кричалка Наши <с doit> команды uh, Еще раз приветствуются Все, а крики, браво приветствуются Команда а наша Если получится, приветствуются Можно посвистеть, можно будет Потопать ногами Любой стадион нам должен будет Просто обзавидоваться момент. Итак, дамы и господа Мы готовы Готовы перейти к началу наших сегодняшних соревнований, естественно, начнем мы их с представления. Дамы и господа, приветствуем команду «Динами»! Рыбалка Вадим Калина и рыбалка Матрей в этой команде! И победа! Вместе с нами сегодня фитнес-клуб «Люби Фитнес» с аплодисментами! Спасибо, спасибо! Ну и наша жюри, дорогие друзья, у нас сегодня есть три члены жюри с детского центра «Люби фитнес» представительница Анна вместе с нами в жюри. Сегодняшние соревнования были, ну были, они устроены с культурным центром поселка Совхоза и Ленина и, дорогие друзья, директор Сергей Подобкина, директор культурного центра. Ну и, конечно же, эту площадку нам замечательную представил, э, представили ЗАО совхоза Милеина и представитель ЗАО совхоза Милеина, я бы даже сказал, председатель нашего жюри, председатель профсоюзного комитета поселка совхоза Нелейна Зина Наталья Павловна. И я уже вижу, какие же вы все мастера. Что самое главное в нашей сегодняшней встрече – это привить любовь, привить любовь к спорту, к физкультуре, к разным-разным разным соревнованиям и вообще, чтобы наша дружба продолжалась всегда. Итак, мы не будем задерживать вас, мы начинаем. Достаточно спортивная семья, любая, и пусть победит сегодня сильнейший. Мы, я думаю, что начнем, конечно же, с презентации нашей команды. Это было ваше первое домашнее задание. Наша команда называется «Молния». Наш девиз. Мы как молния сверкнем, победим, призы возьмем. Наша команда называется «Медальки». Наш девиз. Мы медальки. Да, да, да. -да! Мы, мы дойдем, дойдем до финиша! У -у -у. Наша команда называется «Динамит» и наш девиз – Мы команда классная, мы, мы зря Кто сегодня Кто победит? Ну, конечно, Динамит! Ура! Наша команда называется «Кошельков и сын» наш девиз – Кошельков, вы молодцы! Хоккеисты, храбрецы, любим наш сапож родной, за него стоим горой. Победим в любом бою, мы всегда в одном стою. Супер, супер. Все, мне кажется, что на этом можно заканчивать соревнование. Главные слова прозвучали. Кроме на флаг российской генерации звучит гимн России. Господа, объявляем наше соревнование открытыми. Давайте немножко повеселимся. Body, nice and and Ох, отлично! Супер! Ну, когда за руки взялись, я уже подумал, сейчас пойдут на четверной прыжок. Да, почему бы и нет. Спасибо, музыка! О, спасибо, спасибо! Мы предлагаем вам сделать такие веселые санки с помощью... Две команды у нас по очереди, мы будем на время все это Что? делать, засекать время. У кого будет лучше, давайте отсюда туда. Три, два, один, даем старт и поехали. Есть, отлично. Отлично. Обращаю внимание жюри. Итак, готовы? Все понятно. <связи> <связи> финиш. Так, ну давайте еще, наверное, одну загадочку. Начало и конец эстафеты. Старт и финиш! Старт и финиш! А, финиш! это кто кричит финиш! там старт и финиш. А, девчонки? Девчонки, голодные девяти не Дайте нам шоколадку. Одной заставленной, той другой Так. Здесь сейчас у вас будет а, следующий этап. Медальки. Есть, есть, видишь? Так, так, ну что? В нашей жизни засекать время на всю семью. Поехали! Почти задача. А, ты А, чего не умею тут, да, вот, раз-раз потягать. А я вообще удивилась, что я попала. 2,34, да? Да, да. 2,34, 34 плюс 37, 78 Наши замечательные спортивные 37, Трон, а второе. Ну что, мы готовы и начинаем. И мы э, с удовольствием начинаем рукоплескать команде, которая заняла третье место в спортивных соревнованиях. Мама, папа, я, конькобежная семья. И, дамы и господа, команда Дина! Экран туда, на награждение. Внимание! Команда «Динамит» Давайте, вот вы вставайте, камеру пресса с той стороны, поэтому вам нужно вот лицом туда встать. Получает, ну, во-первых, диплом. Диплом, где так и написано, э, ну, синей ручкой по-белому. Команда «Динамит» занимает третье место. Далее, мы вручаем... Э, это, это финально, это будет финально. Мы вручаем от... Зао совхоз Ленина, немного вкусняшек, настоящий сок, сделанный на заводе совхоза Миленина, без каких либо консервантов, все полезное, ну и, можно сказать, свежие, абсолютно свежие. Сегодня утром собирали эти яблоки из деревья, которые находятся вот здесь у нас в лесу, специально для вас отбирают. Все, это поселка, это залос по отразнения. Далее вместе с нами сегодня наш великолепный фитнес клуб Люби Фитнес. Отдельно спасибо девчонкам, что они помогли нам сегодня провести единое И вы получаете сертификат на всю семью, и вы можете один день взять, забыть обо всем, прийти в Люби Фитнес и наслаждаться там в полном составе. Так, ну и главный. Третье место, ну как говорится, если что-то занял, это же нужно быть, правильно, да? Вообще, мы предлагаем вам сразу, можно прямо сегодня пройти, согреться в замечательное кафе Садко, который здесь рядом с нами находится, и у вас есть сертификат, я думаю, что мы можем даже озвучить на какую сумму, да? Третье место у вас есть 4 рублей, которые вы можете смело проесть, Спасибо. Мы хотим поблагодарить судьи, участников, организаторов этого мероприятия. Спасибо, Спасибо большое за чудесный день, чудесное время. И наш папа сегодня день рождения. Идем далее. Мы и в восторге, Команды, день, чудесное действие, чудесное эм, Спасибо ну, всем. Можно так сказать, почетное второе Шикарные место, подарки. потому что чуть-чуть им буквально всех. не хватило. Команда, занявшая второе место в спортивных снявних мама, папа и я. Спортивная конькорежная семья. Команда, в которой на первых краях. в названии Папа и сын, но на самом деле мама тоже вложила немалую часть в это второе место. Кожельков и сын! Вы иначе получаете физкультенажки. Вот за того, как у будете есть полезные яблочки, пить полезный сок. Я также сертификат на бифитнес на всю семью и... Сертификат, как раз, сумма уже увеличивается, 6 тысяч ваших литров, а -а -а! которые вы можете потратить в этом замечательном городе. Сделали ремонт уже практически сегодня. Так, ну и аплодисменты, Отличный а, праздник спортивный, мы так рады, да, что мы очень рады. В общем, команда, в общем, которая всем занимает всем первое всем место. Первое место в наших сегодняшних соревнованиях. Да, спасибо всем организаторам, спасибо всем, кто команда? за Спасибо, Кадаем. ура! И первое мы в Кабилке. Я не помню, что они в прошлом году занимали. Но сейчас выйдут, скажешь нам потом. Итак, внимание, команда Мония! обещалась. И победительный показатель «Лучшая эмблема». Я а, уже не знаю, ну, можно ну, ли восстановить потом одежду, которую они испортили, испортили готовя за свою эмблему, я но я думаю, думаю, что это стоит того. Команда «Динами»! Находите к нам! Мы оценили, оценили вашу домашнюю Динамин! подготовку. Динамин! Вот она! Вот она! Вот Лучшая эмблема наших свидетелей! И за лучшую эмблему мы вам вручаем. Вручаем. Вот это был замечательный кровь! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Мы очень любим совхоз на спорт! Расположимся!